Это лето, ох, эти листья, И ты боишься смотреть в глаза. Дожди, черёб, сиреней кисти, все опадает твоим ногам. ненасти жизни при Балтийской Туманным бризом льнёт к берегам. Стрелой корабль форштевным низким скрывает волны Ух, это лето, ух, эти листья, и ты боишься смотреть в глаза. Дожди черебок, сирене, кисти, все опадает к твоим. О солнце, солнце, подарок неба, все улетело к иным мирам, и клики чаек в потере света, как отпивание всех наших драм. Ох, это лето, ох эти листья, и ты боишься смотреть в глаза. Дожди черемух, сиреней кисти, все опадает твоим ногам. Ох эти листья, и ты боишься смотреть в глаза, Дожди черебу к сирене кисти, Все опадает к твоим ногам. Ух это лето, ух эти листья, И ты боишься смотреть в глаза, Дожди черебу к сирене кисти, Все опадает твоим ногам, Все опадает к твоим ногам, Все опадает к твоим ногам. Всё